Всем привет сегодня у нас рубрика гости на пороге готовим яблоки в тесте очень все просто рецепт не дюкановский но очень быстро очень вкусные вы побалуете утром пораньше встали девочки сделали вкусный этот завтрак и порадовали своих близких воскресное такое осеннее утро тут и корица тут и яблоки аромат потрясающий вкусно необыкновенно угостила на днях свою соседку португалку она сказала это ананас в общем очень очень, очень вкусно. Так, что нам для этого понадобится? Значит, мы берем одно яйцо. Вот ставите чайник и начинаем. Мне показалось, что там крошка. У меня там маленький-маленький осколок скорлупы. Намочили палец в воде и без проблем вынимаем. Вот так все. Так, яйцо. Берем венчик. Так, чуть-чуть взбиваем яйцо. Вот так знаете размешать добавляем соль соли примерно 1 8 чайной ложки вот так перемешали вот я частенько слышу какие-то рецепты кондитерские, сладкие, и не добавляют соль. Соль надо добавлять всегда. Так, теперь сюда мы высыпаем муку. Муки у меня здесь 100 грамм. Делаю я, в общем-то, ну, пол порции, там, на одно яблоко. Если вы большая семья и вы любите покушать, сделайте все в двойной норме. То есть, 2 яйца, 200 грамм муки. Так, сюда примерно пол чайной ложки разрыхлителя перемешиваем и 75 миллилитров молока все тесто в этот не это не тесто девочки это кляр все нужно взболтать перемешать до однородной массы никаких комочков чтобы когда вы будете выпекать вот эти комочки они останутся кусочком муки не только девочки смотрят, но и мальчики. Мальчик. Кто у нас? Один мальчик? Два. Два мальчика? Нет, у меня... Нет, ребята смотрят, поэтому... Ну, по привычке, что? Кому я объясняю? В основном девчонкам. Всем, всем, конечно. Девочки, мальчики, мужчины. Кто бы мне сказал в 25 лет, что в 50 я буду говорить девочки, мальчики? Так, все, тесто готово. Теперь нам нужно взять яблоко. Яблоко возьмите, знаете, такое рыхлое. Ну вот, ну, не жесткое, зеленое такое вот, кислое. А вот достаточно такое рыхлое. Это яблоко нужно почистить от кожуры, от сердцевины. Вот вам понадобится вот что-то вот похожее. Это наконечник от э, шприца, вот для крема. Вот, чтобы вырезать серединку. Значит, режем э, вот, от, начиная от... Э, вот, вот. В общем, вот так. Примерно, знаете, 4 миллиметра. 5 много. Вот, примерно 4. Вот так. Теперь, вот этой штучкой, вот эту сердцевинку нужно удалить. Вот. Ну, получилось такое не очень ровное, но и так такое яблоко. И все, значит, сердцевинки нужно удалить. Вот так вот. Раз, и готово вот так вот такое должно быть яблоко а наверное поэтому она спуталась ананасом так здесь у меня ну, две столовые ложки сахара и добавлю сюда корицы <корицу>, корицу по вкусу я ну я не знаю даже сколько я положу четверть половинку а где у меня корица, <корица> слишком не увлекайтесь все перемешиваем тщательно, чтобы вот все-все было равномерно распределено. Так, сковородку ставим на огонь. Огонь должен быть меньше половины, не сильно, не, невысокий огонь, потому что начнет гореть и ничего не прожарится. Где-то вот на пятерочке из десяти. Сковорода нагревается, наливаем туда щедро масло, девочки. Предупреждала, рецепт нет дюкановский, это пир. Это вот на пир, так, чтобы вот ну, полстакана растительного масла мы налили. Ждем, пока немножко нагреется масло. Берем яблоко. Вилочкой вот так аккуратненько с двух сторон обмакиваем в сахаре с корицей. Чуть-чуть стряхнули. Дальше в кляр с двух сторон. И на сковородку. Раз, получается знаете такие пышненькие вкусненькие очень такой завтрак вообще воскресный ну такой знаете к чаю вот мы тут пьем в 5 часов вечера чай иногда с соседями очень такое лакомство так смотрим видите поджарилась переворачиваем аккуратно и так все наши яблочки Согласитесь, выглядит уже аппетитно аромат стоит потрясающе тем временем пока у меня выпекаются э, яблоки хлебушек испекся есть у меня рецепт это на закваске это без дрожжей абсолютно абсолютно вкусные вот дарницкий хлеб вот самый такой настоящий лёша ссылку оставит. Яблочки наши приготовились. Снимаем э, салфеточкой на салфеточку. Вот так. Чайник мы уже поставили. Сейчас яблоки остынут. Ну, вот это вот яблочки я бы еще перевернула. Вот так. Пусть зарумянится. И вот такой замечательный завтрак. Очень вкусный. Вот так вот выглядит это внутри. Всем приятного аппетита! Хорошей вам осенью! Всем пока!